было весьма приятный ешь хотел любить и спать в обнимку в кармане брюк, носил он нож искал ежиху он блондинку весьма приятный серый ешь в судьбу не верил верил в чудо спросила как-то эй как живешь он вот зануда на голове и на щеках Сбревал он ножиком иголки Ходил он в странных башмаках Что раздобыл на барахолке Весьма приятный серый В судьбу не верил, и верил в чудо Спросила как-то, как живешь? Он укатился, вот зануда. Весьма приятный серый еж, В судьбу не верил и верил в чудо. Спросила как-то, эй, как живешь? Он укатился, вот зануда.